Привет, Мия! Здравствуй, Джедасы! Ты куда так спешишь? Да вот, хочу питерею построить, а помочь мне некому. Вот и еще помощников. Знаю отличных ребят. У них умелые лапки. Хм, лапки говоришь? Ну конечно! Это же сам щенячий патруль! Отличная идея! Как я сразу не додумался? Спасибо, Мия. Привет, Маршал! У меня к тебе дело! Привет, Джузеппе! Рассказывай! Я хочу построить пиццерию! И мне нужна помощь! Тогда ты обратился туда, куда нужно! Ура! Работа мне в охоту! Даю зеленый свет! Ну что ж, поехали! Ого! Сколько здесь всего! Ребята, а вы любите Можешь ехать. Я тебя понял, Крепыш. Смотрите, щенячий патруль, какую колоссальную работу мы с вами сделали. А теперь нужно самое главное, печь. Ведь без нее пицца не получится. Это точно. Я... Ну что ж, ребятки, а нам еще осталось поставить крышу. Еще осталось самая малость, и Катерия заработает. Ребята, спасибо вам за помощь. Без вас я бы не справился. А теперь давайте кушать пиццу. Ура, ура, пицца, пицца, ура, пицца. Мы идем кушать пиццу. А вы, ребята, не забудьте поставить лайки. да